Коллеги, доброе утро. У кого-то день уже, <со пытаюсь сообразить по поводу времени. А, спасибо огромное, что откликнулись сегодня на наше при предложение принять участие в вебинаре. Мы его проводим с несколькими целями. А, у нас... Первое, о чем бы я хотел сказать, идет сейчас да, реализация национальных проектов, все вы об этом знаете, и национальные проекты, они предполагают поиск наиболее лучших управленческих практики решений для того, чтобы у нас развивалась и экономика, и социальная сфера. И в этой логике, во-первых, нам очень приятно, что вот практически принят, да, уже на подписи у президента лежит закон о социальном предпринимательстве, который позволяет нам тоже вы, смотреть и искать новые практики, и в том числе как раз новые практики в работе с семьей и с детьми. И очень важная вещь, у нас есть план э, действий, э, так называемые десятилетие детства, который предполагает э, достаточно широкий набор мероприятий по улучшению э, качества жизни семей и с детьми. И в рамках этого плана предполагается тоже поиск лучших практик и отбор лучших практик для того, чтобы территории могли эти практики брать и их применять, имплементировать вот на своих территориях. Мы сейчас совместно с Агентством стратегических инициатив проводим работу по формированию реестра таких вот лучших практик. В течение ближайшего времени сейчас будет объявлен конкурс среди субъектов Российской Федерации на формирование как раз вот этого реестра по поводу отбора практик. И мы хотим вот сегодня чуть более детально с вами об этом поговорить и получить от вас обратную связь по этому поводу и попросить вас максимально включиться в проведение вот этого конкурса. Я с удовольствием сейчас хочу еще передать слово Ивановой Надежде Анатольевне. Это представитель агентства стратегических инициатив, как раз тот человек, который держит вот это формирование реестра лучших практик. Надежда Анатольевна, скажите, пожалуйста, тоже два слова нашим коллегам из регионов. Доброе утро, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. Позвольте, я представлюсь кратенько, я являюсь директором проектов Агентства стратегических инициатив и непосредственно занимаюсь сейчас выполнением поручения, которое предусмотрено в плане основных мероприятий «Десятилетия детства», пункт номер 29, где нам поручено создать реестр лучших практик по единым критериям и я бы хотела несколько слов сказать по поводу той работы, которая была проделана вот в ближайшее время и что мы ожидаем от этого реестра, буквально в двух словах для того, чтобы вы могли понимать о каких практиках идет речь и каким образом эти практики будут размещаться в этом реестре и зачем на протяжении 2018 и первой половины 2019 -го года мы плотно работали с Фондом защиты детей в трудной жизненной ситуации, Московским государством, психолого-педагогическим психолого -педагогическим университетом по разработке формата самого реестра и занимали разные Позиции и стремились к созданию современного инструмента и современного формата реестра, потому что прежде всего, какие требования мы к нему предъявляем, это должен стать инструмент для тиражирования лучших практик, это инструмент для губернаторов. Поэтому мы сочли, что в этот реестр должны попадать лучшие региональные и муниципальные практики управленческого характера и содержания прежде всего. Но сразу возникает вопрос, а где же эти практики и где мы будем черпать э, первоисточник, те практики, которые осуществляются непосредственно самими организациями. На сегодняшний день работа над реестром продолжается, и мы выслали вам положение о конкурсе, в результате которого отобранные лучшие практики будут попадать в этот реестр. Но на сегодняшний день мы понимаем, что работа над реестром и над положением о конкурсе продолжается. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы спектр тех проектов, которые будут попадать в реестр, был как можно шире и разнообразнее. Тем более, что в рамках десятилетия детства предусмотрено 14 направлений, которые должны быть реализованы. Поэтому проекты по своему содержанию, по своему характеру, они чрезвычайно разнообразны. Невозможно определить единую форму, единые критерии для всех тех практик, которые претендуют на попадание в данный реестр. Поэтому мы сегодня складываем такие пазлы, которые позволят нам, с одной стороны, решить задачу создания инструмента для. Тиражирование в регионы лучших практик – это первая наша задача. Но, с другой стороны, мы должны будем обеспечить лифт роста и развития отдельных практик, реализующих те или иные инновационные технологии или методики, которые по своему характеру на сегодняшний день дают хорошие результаты и потенциально готовы к развитию и масштабированию в регионах и росту до уровня управленческих практик. Но вот что такое управленческая практика и что мы под этим подразумеваем, я думаю, что Сергей Викторович расскажет подробно по этому поводу. Я обращаю ваше внимание на следующее. Мы очень надеемся, я говорю сейчас от имени агентства стратегических инициатив, мы всегда работаем с регионами, со специалистами, которые непосредственно реализуют те или иные социальные программы. Поэтому нам очень важно, чтобы вы э, отнеслись э, к тому положению, которое мы к вам направили, чтобы вы поддержали э, и агентство, и наших партнеров по созданию реестра и помогли нам своими замечаниями, критическими замечаниями, дополнениями, предложениями, Регионы очень разные, поэтому естественно, что условия в регионах будут диктовать и условия, критерии, по которым будут отбираться лучшие практики. Поэтому нам очень важно как можно скорее получить от вас обратную связь, все мои контакты в письмах, которые мы направили, есть. Если кто-то не получил положение, мне сейчас уже звонят из регионов учреждения, просят прислать положение, поэтому я, пользуясь случаем, еще раз хотела попросить Министерство образования, Департаменты образования, которые получили мое письмо, все-таки в свои учреждения разослать, разослать положение. Потому что вряд ли я просто физически не смогу ответить на все учреждения, которые пришлют мне запрос. Давайте задавайте вопросы, мы готовы на них отвечать, и я, наверное, попрошу тогда Сергея Викторовича более подробно остановиться на вопросе, что же такое лучшая управленческая практика, да. что мы под этим подразумеваем, и каковы будут основные требования к таким практикам. И два слова, наверное, Сергей Викторович, нам нужно будет уделить, а зачем это нужно губернаторам? Вот мы создаем реестр что лучших практик. Скажу. А вообще-то он нужен кому-нибудь? Поэтому давайте и вы, друзья, задумайтесь над вопросом, что даст этот инструмент губернатору, а значит всему региону. Спасибо. Да. Сейчас, коллеги, а мы го готовы, да, уже презентацию видят? Хорошо. Коллеги, смотрите, еще пару слов по поводу того, вот опять же, почему мы делаем эту работу с агентством стратегических инициатив, почему мы уверены в том, что это надо. Национальные проекты предполагают так называемый прорыв, да, для того, чтобы был и случился прорыв, то есть довольно быстрое и безболезненное в то же время изменение качества жизни нам необходимо использовать уже современные лучшие практики, которые накоплены в нашей стране. Их довольно много, и не надо придумывать велосипед, Да, можно подсмотреть или взять то, что есть в другом субъекте Российской Федерации, и это сделать. Но при этом мы понимаем, что делать это надо именно на управленческом и на содержательном уровне. А с агентства стратегических инициатив мы в данном случае сосредотачиваемся на именно управленческих практиках. Почему? Потому что, очень вот как правильно Надежда Анатольевна сказала, 14 направлений в плане десятилетия детства. И для того, чтобы сделать единые именно критерии вот этих практик, это единые критерии по большому счету только управленческих практик. И нам очень важно, чтобы регионы внедряли именно вот управленческие решения в своей деятельности, которые позволяют существенно улучшить качество жизни семьи с детьми. Каким образом строится конкурс? Ну, то есть губернаторам, на наш взгляд, мы считаем, это важно, потому что позволяет довольно быстро и эффективно достигать целей, которые в майских указах президента поставлены. Каким образом будет происходить сбор практики? Вот для чего нужен конкурс? Как бы две вещи. Первое. У агентств стратегических инициатив есть так называемая смарт То есть это как раз механизм для тиражирования лучших управленческих практик. Поэтому вот эти вот практики, которые вы будете присылать и которые будут на конкурсной основе отбираться, будут включены в смарт-теку агентства стратегических инициатив, и это как раз тот инструмент, которым ну, мы предполагаем губернаторы будут пользоваться. Сейчас, сейчас в России идет серьезная проработка того, как настроить этот инструмент, чтобы губернаторы могли зайти туда, посмотреть и выбрать те практики, которые им адекватны, релевантны и интересны. То есть язык описания практики, он должен быть простой и понятный, а не птичий язык да, вот в нашей э, отраслевой логике, который есть. Прошу прощения. Это первая вещь. И через включение в Смартеку агент стратегических инициатив, соответственно, планируется тиражирование в другие территории. Это первое. Второе по итогам вот этого сбора лучших практик агент стратегических инициатив готовит представление в правительство Российской Федерации, где показывает как раз вот то лучшее, что у нас сделано в Российской Федерации в контексте работы с семьей и детьми. Спектр очень широкий, как вы понимаете, опять же. Вот, поэтому вот это вот две вещи. Первое – это представление в правительстве Российской Федерации. Второе – это включение в смарт-веку агент стратегических инициатив для а, тиражирования. Нам очень важно, чтобы практика была описана максимально понятно и корректно. И э, в этой логике мы как раз, э, как фонд социальных инвестиций, берем на себя обязательство поработать с коллегами из регионов, с той точки зрения, чтобы помочь вам э, сделать несколько итераций по корректному описанию практики, чтобы она была понятная. вот можно следующий слайд? Соответственно, какие практики подаются на конкурс? На конкурс подаются управленческие практики. Что это такое? То есть это практика по организации системы предоставления социальных услуг, оказанию социальной поддержки на уровне региона или муниципалитета. Мне очень понравилась одна фраза. Мы с коллегами, когда в Самарской губернии общались по поводу системы ранней помощи, и какой-то регион нам сказал, что, коллеги, у нас службы ранней помощи есть, а системы ранней помощи нет. Вот. Поэтому мы бы хотели собрать именно практики, вот в данной логике, если двигаться, да, именно по созданию системы ранней помощи. Потому что в каких-то регионах она выстроена, она есть, и как раз есть смысл ее тиражировать и масштабировать. То есть, например, это практики по... Сейчас не имеет отношения, например, просто к детям, а вот московское долголетие. То есть это выстроено именно как управленческая практика. А вопрос, можно ли ее там тиражировать да, в другие субъекты, это вопрос. Но вот с точки зрения а, описания да, и деятельности, как она выстроена, то есть, например, вот можно взять. Мы а, для корректного описания практики подготовили паспорт а, описания практики. Он в конкурсной документации есть, и э, мы постарались его сделать максимально там, простым и понятным, для того, чтобы можно было как раз э, им пользоваться. Поэтому здесь, коллеги, тоже э, мы готовы с вами работать по поводу э, консультирования с точки зрения того, как э, корректно информацию занести э, в паспорт практики, если такие вопросы будут возникать. На этом слайде представлены номинации конкурса, то есть они, по сути, описывают разделы плана основных мероприятий десятилетия детства. Как вы видите, их много, они разные, то есть, например, есть э, безопасный детский отдых, вот, к сожалению, у нас э, случ... случаются трагедии ужасные, и хотелось бы, конечно, чтобы их э, не было вообще, вот, потому что что-то они зачистили. Э, и в этом плане, опять же, это управленческая практика, да, не как просто там лагерь провести, а как выстроить систему управления, чтобы не было как раз вот таких проблем, но при этом, чтобы э, дети-то отдыхали, да, а не просто все запретить. Э, как вы видите, это, например, вот э, современная инфраструктура детства, это обеспечение защиты прав и интересов детей, это социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченной возможностью здоровья. И так далее. То есть довольно много направлений, они охватывают вообще весь спектр там, жизни да, сем семей и детей. Поэтому мы надеемся, что у нас будет много ä, практик. И, коллеги, не стесняйтесь хвастаться вашими успехами и заслугами, потому что мы уверены, что они есть. И нам очень важно их подсвечивать на федеральном уровне и для других ä, субъектов Российской Федерации, для того, чтобы, конечно, их показывать. Так, можно, следующий слайд. Это по поводу того, каким образом будут оцениваться да, практики. То есть, по большому счету, четыре больших критерия оценки. Первый критерий, он здесь там в самом низу, но, собственно, он один из ключевых, это соответствие национальным проектам. Почему это важно? Опять же, с точки зрения тиражирования, а нам важно, чтобы было тиражирование, да, регионы и губернаторы будут брать только то, по большому счету, что соответствует достижению целей национальных проектов. Поэтому нам, конечно, очень важно, чтобы практики соответствовали целям национальных проектов и вписывались в эту историю. Мы уверены здесь, что подавляющее большинство или даже все практики, они соответствуют этим национальным Поэтому здесь вы можете смело все описывать. Главное понять, да, вот, к какому национальному проекту вы больше можете отнести вашу практику. Следующая вещь очень важная. Она идет в контексте, собственно, даже вот реформы финансовой системы Российской Федерации и перехода на долгосрочные программы государственные и на проектное управление, так называемая вот обоснованность и результативность. То есть мы должны понимать, что у нас происходит качественные изменения и какие качественные изменения у нас произошли за счет реализации данной практики. То есть что такое управленческая в данном случае практика? Да? То есть мы всегда мерим. Если мы не измеряем, значит мы этим не управляем. Поэтому мы должны измерять. То есть мы с вами четко фиксируем а, некую проблемную ситуацию, мы фиксируем, какую, куда мы хотим прийти, да, и запускаем эту практику. И мы за счет реализации этой практики приходим к изменению ситуации. Поэтому вот здесь вот а, обоснованность как раз и результативность, эти два показателя достаточно важные, которые нам показывают. То есть а, вот эту вот причинно-следственную связь, то есть что мы делали для того, чтобы достичь а, того результата, который у нас есть. И очень важная вещь, какие ресурсы еще мы на это потратили, потому что вот здесь мы хотим уйти от слова «деньги», а перейти к словам «ресурсы». Хотя мы понимаем, что для справочно нужно давать какую-то сумму денег все равно потратили тот или иной регион на внедрение данной практики, это важно. Когда мы общались с коллегами из регионов, они говорят, что, что мы, на что мы смотрим, да, когда мы берем ту или иную практику. В первую очередь мы смотрим на нормативно-правовое обеспечение этой практики, и во вторую очередь мы смотрим на, на финансовое обеспечение этой практики. Сколько денег надо потратить на то, чтобы ее внедрить. Однако, если мы хотим тиражировать, а мы хотим тиражировать, то мы поняли, что здесь нам очень важно ресурсное описание. То есть, например, что вам нужно... Не знаю, там, три человека, которые там будут что-то делать. Там, не знаю, помещение такое-то. Почему это важно? С точки зрения описания. Потому что ставка, не знаю, там, специалиста в Москве или в Ямало-Ненецком автономном округе существенно отличается от ставки специалиста в, там, Республике Чувашия или в Калмыкии. Поэтому здесь нам важно не... И когда республика там, Чувашия смотрит какую-нибудь практику ямало автономного округа и смотрит на деньги, которые потрачены на эту практику, она сразу говорит, что нет, это невозможно. Поэтому мы бы хотели, чтобы можно было бы посмотреть именно на ресурсное обеспечение, а не только на деньги, которые потрачены. Но, конечно, и деньги надо тоже показывать. И, соответственно, коллеги, у нас получается с вами... Это вот тиражируемость, третий, ну, четвертый, да, критерий, который нам важен. То есть нам важно, чтобы практика, по сути, была отчуждаема, чтобы ее можно было использовать на территории другого региона. Исходя из этого, мы просим вас фиксировать, какую нормативно-правовые документы, как она вот у вас описана, то есть, собственно, это управленческая схема, как она у вас внедрялась для того, чтобы можно было ее Тиражировать дальше. И с точки зрения, вот еще раз хочу остановиться на результативности. То есть очень важно в практике понимать, с чего мы начинали, да, чем мы заканчиваем с точки зрения этой практики. То есть, например, как нам удалось снизить уровень там, заболеваемости среди детей. Есть такая практика, не помню сейчас в какой территории мы ее смотрели, как раз, а, в Пермском крае. В детских садиках ввели витаминизацию детей, и, соответственно, существенно на 25-30%, опять же, это измеряемый показатель, число там, детей стало меньше болеть. Вот. То есть в этом плане вот конкретная практика есть, она конкретно измеряемая, показала конкретный результат, понятно там ресурсное обеспечение, как это делается. Поэтому нам бы хотелось, конечно, чтобы вот таких вот, опять же, практик на федеральном уровне, которые мы можем подсвечивать, которые используются другими регионами, становилось все больше и больше. Коллеги, вот у нас четыре критерия. Соответственно, по поводу конкурса. Почему надо участвовать в конкурсе еще? но это вопрос, что Надежда Анатольевна, я думаю, ответит, да? Вот. Но <связывая> с точки зрения страны в целом, это важная вещь, коллеги. Действительно, потому что а важно делиться лучшими управленческими практиками и ну, там, повышать качество жизни на всей стране а одинаково эффективно. Вот. Но с точки зрения регионов, тоже нам кажется, почему это важно. Нам важно показать регионы-лидеры, у которых есть классный управленческий потенциал, багаж, которые внедряют много уже своих практик и могут стать, по сути, вот регионом-донором да, для других регионов, именно интеллектуально в таком интеллектуальном плане. Ну и кроме того коллеги из агентства стратегических инициатив, из смарт продумывают систему, в том числе и поощрение какого-то как раз инициаторов практик, управленцев, вот, которые, может быть, тоже таким приятным основанием для тех людей, которые хотят поделиться своей практикой. Ну, то есть, помимо грамоты, возможно, будет что-то еще. Поэтому, коллеги, я вас призываю максимально активно включиться в конкурс. Если вы сами обладаете такой практикой, то самим начать думать об этом. Если вы там не обладаете такой практикой, то подумать, кто у вас из коллег в теме, да, и порекомендовать, по сути, коллегам, чтобы они начали участвовать в этом конкурсе. Вот. Поэтому мы надеемся, что у нас будет достаточно хороший реестр этих практик, и мы сможем здесь показать как сами практики, так и наших лидеров-управленцев, которые внедряют эти практики и готовы их тиражировать и масштабировать. Ну и кроме того, я не исключаю, что для тех вот управленцев, да, которые делают эти практики, это может стать хорошим еще лифтом для того, чтобы выходить с этими практиками да, и там развивать и на уже федеральном уровне, тоже как вариант. Коллеги, ну вот вкратце по поводу того, что мы планируем делать. Да, сейчас Надежда Анатольевна добавит, и мы с удовольствием будем готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо, Василий Викторович. Я хотела бы буквально два слова добавить к вашему выступлению и акцентировать вот внимание наших слушателей на... Понимание, что такое лучшая практика и что мы под этим подразумеваем и какие практики будут попадать в реестр. Вот Это очень важный момент, потому что этот реестр создается реально для того, чтобы влиять на повышение качества жизни людей через управленческие технологии. Поэтому, когда мы будем смотреть лучшие практики, то главным показателем этой практики должны становиться результаты и эффекты. Вот первоначально, в первоначальном варианте плана основных мероприятий был, были такие слова, что это лучшая практика с доказанной эффективностью. Вот что такое доказанная эффективность? Это ни в коем случае не охват целевой аудитории и количество мероприятий, ни в коем случае, вообще об этом надо забыть, конечно, это не эффективность. А для региона это прежде всего показатели качества жизни. Если мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья, вот на сегодняшний день это совершенно очевидно доказанная, проверенная, с устойчивым результатом эффективная практика, которая позволяет при условии создания системы ранней помощи снижать уровень детской инвалидности на 50%. Это доказано на протяжении исследований, которые проводились в течение 17-18 лет и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это снижение, это снижение отказов от новорожденных. Например, я специально привожу просто конкретные примеры, чтобы было понятно, что такое эффекты от реализации той или иной системы. Это снижение уровня рецидива среди в области преступности подростков, вступивших в конфликт с законом. Это улучшение доступности качественного, образования школьников вот мы должны понимать, что сегодня это официальные цифры свидетельствующие о том, что у нас там 50% школ на сегодняшний день в стране, у нас большая страна и результаты и качество услуг везде очень разные на фоне совершенно современных международного уровня технологий, есть регионы есть места, где это большая проблема, и мы понимаем, что сегодня 50% школьников на самом деле э, не имеют доступа к качественным услугам, а качество образования – это не только уроки, это не только программы, это инфраструктура, это условия, это информационное пространство, это целый комплекс проблем, которые нужно решать. Поэтому… Э, мы хотели бы видеть именно практики с доказанной эффективностью. А значит, это не стартапы, значит, это системы, которые были уже реализованы и показали свои эффекты, и есть доказательная база. Я не думаю, что таких практик у нас просто ужасно много везде и всюду. Потому что для того, чтобы провести исследование и пронаблюдать и увидеть повторяющийся устойчивый эффект, доказанный на это нужны годы, поэтому мы должны к этому стремиться. И еще я хотела сказать, вот остановиться на каком моменте. Я уже сказала о сотрудничестве с фондом поддержки детей в трудной жизни ситуации и э, Московским государственным психолого-педагогическим университетом. Нам не представляется возможным создать единый реестр, который, в который бы <coughs> на сегодняшний день попадали бы практики от э, учреждений, от НКО э, до управленческих практик. Но эта система должна быть выстроена. Поэтому Конечный результат, к которому мы стремимся, это э, система реестров, взаимосвязанных друг с другом, в результате взаимодействия которых, которых э, разного уровня практики будут иметь возможность и попадать в реестры, и двигаться, и расти, и развиваться. Поэтому в итоге этот продукт должен стать таким э, многослойным, распределенным реестром, э, который позволит э, таким практикам э, встраиваться в систему, расти, развиваться и э, масштабироваться. И по поводу конкурса я хотела бы сказать следующее. Конкурс да, будет объявлен, что это для регионов, на наш взгляд. Но прежде всего это механизм, который должен позволить сравнительно, относительно быстро и успешно влиять на Повышение качества жизни людей, воспитывающих детей, прежде всего. Мы, прежде всего, говорим об этой стороне нашей социальной жизни. И мне кажется, что в связи с тем, что я сказала выше, даже отдельные организации, которые сегодня работают в социальной сфере и оказывают услуги населению – смогут воспользоваться этим ресурсом для саморазвития. И это очень важно. Кроме того, безусловно, попадание лучших региональных практик в реестр для губернаторов, которые видят и наше правительство, и администрация президента, безусловно, это репутация региона, репутация всего региона, в том числе руководителя. И, конечно, это, еще раз повторяю, это социальный лифт. Поэтому регионы заинтересованы в создании такого инструментария, и нам хотелось бы, чтобы мы совместными усилиями, это масштабный проект, большая работа, чтобы мы совместными усилиями с вами, с регионами, от того, как вы будете нам э, помогать, поддерживать, зависит какой это будет реестр, и какое место в этом реестре найдется для каждого региона и для каждой организации. Поэтому я еще раз вас призываю к сотрудничеству и жду от вас материалы, предложения, замечания, самую жесткую критику, которая тоже, безусловно, уместна и позволяет нам увидеть себя со стороны. Потому что мы вот сидим тут в Москве за этим, Прекрасным столом в прекрасном месте. У нас за окном театр Советской Армии. Очень все красиво. И мы... Российская Армия. Ну, не важно. Он звезда. Звезда. Поэтому мы прекрасно понимаем, что мы очень далеки от реальной жизни. И поставщиком вот этой информации о реалиях, являетесь вы для нас. Поэтому заранее вас благодарю. Спасибо за внимание. И мы готовы отвечать на вопросы. Да. Да. Ага. да ну да. Коллеги. Смотрите, презентация, мы так поняли, не у всех была, отображалась, поэтому мы еще сделали рассылку на ваши почты. Вот. Если там кому-то она еще не дошла, то скажите, продублируем. Вот. Но опять же, у нас вебинар же будет в записи, да? поэтому придет всем ссылка, можно будет его еще раз посмотреть. Две вещи я бы хотел сказать. Надежда Анатольевна хоть и говорит, но она немножко утрирует, что мы далеки от народа. Мы хоть и в Москве, но часто бываем в регионах, так что много общаемся с коллегами, поэтому все нормально. И смотрите, коллеги, мы с агентством стратегических инициатив планируем еще провести семинар по поводу того, как вычленять эту лучшую практику управленческую, как ее описывать. Поэтому где-то в 20 числах августа мы такой семинар хотим провести. Как только мы определимся сейчас с организационными вопросами, мы тут же сделаем рассылку, коллегам вас обязательно пригласим всех в Москву на этот семинар. Где у нас будет возможность прям предметно поговорить о, о том, каким образом мы описываем эту лучшую практику, какие требования предъявляем, да, там вот внутри. И у меня уже к вам будет тогда просьба к этому семинару подумать.